Каждое событие влечет за собой определенное состояние, правда? Влюбленность, это состояние, состояние. ощущение себя богатым, это состояние, тишина да? это состояние. и так далее. А состояние удачи, это тоже состояние. А любое состояние, это всегда процесс, немножечко пролонгированный во времени. Значит, соответственно, в этом процессе будут участвовать определенные стихийные включения. И наша с вами будет задача через реакцию своих тонких тел, через реакцию стихийного включения, выяснить, какие стихии в том или иной ситуации присутствуют, а какие отсутствуют. При этом, поскольку работа ведется через каузальное тело, предполагается, что вы будете вспоминать свой собственный опыт. Но, допустим, например, что в опыте у вас нет, что такое быть богатым. Ну вот нет. Или, например, нет у вас в опыте, что такое наличие семьи. Да, нет у вас пока своей собственной семьи, есть только родительская. Да? Брать за основу родительскую семью и исследовать ее, это навсегда отказаться иметь свою собственную, потому что в родительской семье ничего хорошего никогда нет. Одно сплошное мучение, то в своей ну, все будет идеально. И вот это идеально нам как раз и надо будет взять. Даже если у вас нет в опыте, что такое быть богатым, что такое иметь идеальную семью, что такое иметь там власть и так далее, вы должны будете себе внутри каузального тела смоделировать, как принцип того, вы делали антикармические программы, смоделировать ситуацию, когда это есть, оно реально именно в том виде, в котором вы хотите. Та любовь, которую вы хотите, те отношения, которые вы хотите, те связи, которые вы хотите, деньги, сколько надо и так здоровье какое должно быть и так далее. То есть смоделируйте и посмотрите, какие стихийные включения там присутствуют. Потому что, поверьте, ваша подкорка прекрасно знает, какие стихийные сочетания вам нужны для того, чтобы этот эффект был. Но мы с вами пойдем немножко дальше. Исследовав это, мы будем видеть, что любое стихийное включение, будет в большей степени для нас возможно, если оно пройдет не от внутреннего мира, а от мира внешнего. Понятно сказала? Внешнее пространство стихийными своими эманациями гораздо сильнее, чем внутреннее пространство одного человека, даже если он маг. Любой маг, прежде чем использовать свою собственную силу, Прежде всего, посмотрите, нет ли где поближе ресурсы свободно шатающегося. Может быть, и не надо свою собственную силу использовать люди. Клондайк энергии, это же эльдорады. Надо только правильно распознавать, кто какую стихийную силу в этот момент сейчас реализует. И где водится эта самая сила. Особенностью такого подхода является знание о том, что подобное притягивается к подобному. И люди Земли будут всегда пучковаться друг с другом, и люди Огня будут всегда пучковаться друг с другом, и люди Воды, и люди Воздуха, в которых эта стихия доминантно представлена, они будут из всего возможного объема пространств людей выделять своих по этому качеству, и соответственно пучковаться в общество. И в каждом обществе будет какая-то стихия обязательно усиливаться за счет того, что их уже становится много. Я со стихией воздуха, ты со стихией воздуха, еще 20 человек со стихией воздуха собрались в одном эфирном пространстве. Какая стихия у нас доминирует? Воздух. Правильно. И пожалуйста, с, там, с водой к нам не подходи. Тот, кто обладает большим, в котором стихия воды доминантна, он либо не уживется в этом пространстве, либо мы его сонастроим с собой так, что он тоже станет Воздухом. Понятно, что для него это не сильно комфортно, но кто же его просил заходить в наше пространство. Так? Так. Вот ваше сознание точно так же, зная, какие эффекты в каком стихийном состоянии будет получать, должно обучиться не только вызывать эти стихии в самом себе совершенно легко и свободно, но и безошибочно находить пространство, которое вам даст эту силу, потому что она у нее есть. И попав в это пространство, вы зафиксируете свою точку сборки на том теле, на котором эти эффекты достигнуть можно без особых усилий, потому что только там они и предусмотрены. Я понятно объяснила? Поэтому сейчас мы с вами вырабатываем свою собственную схему, ну скажем так, идеального, идеального стихийного сочетания для достижения тех или иных эффектов. А то, что мы с вами разделили эти эффекты на виды, заранее предполагает о том, что невозможно достичь всего в одном стабильном стихийном сочетании. Что-то будет доступно, а что-то не будет. Чтобы стало доступно все, надо менять стихийные сочетания. А значит нам в этом отношении нужно будет пространство, пространство, которые будут это делать за нас. Это понятно? Так что для начала карту собственных удачных эффектов, карту собственных правильных эффектов. Какая стихия приносит одни эффекты, какая стихия приносит другие эффекты. Таким образом, эта таблица может нам дать огромнейшее количество анализ собственной карты удачи, индивидуальной карты удачи. А индивидуальная карта удачи будет предполагать, что для достижения эффектов удачи Потому что все это можно одним словом назвать успехом и удачей. Для того, чтобы это все реализовывалось, нужно разные пространства. И путать ни в коем случае нельзя. Например, там, где в случае, как, например, есть присутствующая земля помогает реализовывать деньги, здоровье. Но нам, например, нам сейчас нужна власть, вот сильно власть нужна. Да? Понятно, что мы не будем ее ждать в пространстве, где доминантная земля. Мы ее не будем ждать и проявлять мы ее там не будем, потому что нас однозначно ждет неуспех. Значит, из этого пространства надо выйти, из пространства надо выйти, потому что само пространство не даст тебе возможность проявить этот эффект. И надо видеть, чем фиксируется это пространство, почему оно с преобладающей землей. Значит, там есть люди, которые могут дать тебе все, что угодно, только не власть. Люди с доминантной землей, они не дают возможности проявить тебе власть. Значит, надо менять пространство. Еще раз, почему? Потому что пространство делают люди. Все, кто является живыми, носителями стихий. Если бы людей не было, а вы бы были в тайге, Поверьте, у вас бы и стихийные проявления, и стихийные сочетания были бы совсем необытны. Но поскольку мы живем среди людей и хотим все эти события, все эти ситуации, а кроме, конечно же, здоровья, понимать, что они в любом случае могут быть взяты только из мира людей, деньги из мира людей, отношения, понятно, да, связи, коммуникации с кем? С животными, что ли? С зайцами в лесу? Нет, с людьми. Удача, это понятно в событиях, в ситуациях удача и власть над кем, опять не над зайцами, над людьми и обучение у кого, опять не у зайцев, у людей. То есть все как-то связано с людьми, мы понимаем, что пространство для достижения эффекта делается людьми, а пространство для людей делается в каузальном поле, там вяжутся события событийные линии. Значит, именно на каузальное поле мы должны будем воздействовать и лавировать между каузальными потоками так, чтобы в одних пространствах получать одно, в других пространствах получать другое. А впоследствии натягивать в свое общество тех людей, которые могут сформировать для тебя правильное поле, чтобы ты мог посеять то, что нужно тебе в этом стихийном сочетании. Это понятно? понятно. Но прежде, чем мы дойдем до такого высшего пилотажа, сначала, конечно же, надо исследовать свою карту, карту собственного успеха, карту собственной успешности. В ней есть закономерности. Ваша задача к завтрашнему дню постараться эти закономерности выявить чисто эмпирически, чисто умозрительно. Есть закономерности. Их можно исследовать как по горизонтали, так и по вертикали. Их можно разбить как на материальные и нематериальные. Реально проявленные в жизни и эмпирически проявленные в жизни. Например, власть и деньги это очень реальные вещи. Очень реальные. А удача, например, связи это эмпирические вещи их в реальной форме не представишь. Здоровье ⁇ это очень реальная вещь. А обучение ⁇ эмпирическое, потому что это внутреннее субъективное состояние. Согласна? И так далее. Анализировать можно по-разному, по горизонтали, шахматкой, по вертикали, как угодно, и увидеть закономерность, закономерность именно в стихиях. Какие стихии вас куда приводят? Доминантные и рецессивные стихии предполагают, что в этот момент вы будете находиться в каких-то пространствах. Мы с вами к этим пространствам будем прикасаться с завтрашнего дня. Пока лишь ваш личный индивидуальный анализ. Если что-то непонятно было в исследованиях, если вы считаете, что надо поглубже, подольше посидеть в тех или иных моделях, сделайте это самостоятельно, так как мы делали это сегодня. Помните, основная исходная позиция – это обновление по кресту стихий. То есть вы должны стать пустым, без предварительных предпочтений, без предварительной нагрузки окружающего пространства. Потому что именно окружающее пространство в большей степени диктует вам свои предпочтения. Оно вам говорит о том, каким должно быть здоровье, сколько у человека должно быть денег, что такое обучение, какие должны быть связи для тебя лично. Да? И фоном это обязательно на тебя воздействует. И только лишь обнулившись по кресту стихий, ты из этого фона выходишь. Он перестает на тебя действовать. Он перестает тебе намекать, что не по шапка. И мы уже, если не вспомнить, так уж намечтаться можем в полном объеме. Поэтому помните, через крест -тихий. Захотите еще раз, пройдите еще раз эту диагностику, еще раз выведите. Можно еще раз начертить чистую таблицу, да не подглядывая в предыдущую, еще раз исследовать, а потом сравнить результат. Сравнить результат. И эта таблица будет вам нужна всегда. Пожалуйста, оставьте ее как конвей, а также первичная ваша таблица, которую вы делали по стихии, достаньте ее и сравните с сегодняшним результатом. Увидите параллели, увидите соответствие, увидите те Данные, которые выдало тогда ваше сознание, без чисток, без погруженности в стихии, увидите это сейчас, проведите параллели. И это будет вашей первой исследовательской работой, которую вы будете делать. Итак, я вам напоминаю еще раз, что с этого момента вы перестаете быть просто слушателями школы. Вы становитесь исследователями пространства. А значит, к вам и требования будут максимально высокие. Исследователь должен исследовать, а не переживать состояние. Переживать состояние это куда-нибудь другое место. Да переживались уже на первом-втором курсе. Сейчас серьезнейшая работа, которая, прежде всего, связана с чем? С анализом. Все, что с вами происходит, требует анализа и осмысления. Выводов понимания общего во всех событиях, которые мы исследуем. А исследуемость позиции стихии, значит, общее будет стихийным. Умение управлять стихиями в своем сознании позволит вам изменять стихийные сочетания и в пространстве окружающих людей. Выявите закономерности и тогда магия станет для вас доступна. Если вы будете лениться и будете думать, что оно само как-нибудь рассосется, оно не рассосется. Магия вам не Услышали меня? Итак, напрягаем мозг, занимаемся исследованием различными способами. О горизонтали, о вертикали, материально-предметные стихии, как проявляются, нематериально-предметные, как стихии проявляются. Кто знаком с потоками сил, значит рассматриваем предложенные эффекты как потоки сил. По шестому курсу. Помните? И смотрим, какие стихии там предпочтительны. Смотрим на свою систему по пятому курсу. Смотрим, какие потоки сил вам нужны для пятерки. И исследуем, какие стихии вам нужны для того, чтобы потоки сил у вас были. И так далее. Ищем закономерности различными совершенно способами, различными подходами. Поэтому вам очень важно на этом курсе не только чувствовать, но и думать. Чувствование здесь первичное, конечно же, но с этого шага и анализ, и мышление становится очень важным. очень важно. Иначе вы не получите результата. Учитесь думать. Анализ это когда берешь проблему и начинаешь ее крутить со всех сторон, пока голова не треснет пока мозги не закипят, чтобы вывести истину.